Вот ребята сегодня взяли трофей, такая штука, приспособление, гранатомет, насадка. Берешь, накручиваешь на дуло 7,62. Вот гранаты, КТ5. Разжимаешь, выдергиваешь кольцо, у тебя заряжено. А волшебной заряд это патрон холостой. Вот он. Это вот такие обоймочки нашли. Вот, сегодня вообще много оружия взяли, трофейного, и это прекрасно. Короче, нашими да, минометы и башни прямо в эту девятиэтажку, здесь сидит пулеметчик, вот админ вычислил, зоркий глаз вычислил, короче, пулеметную точку, вот, туда на их башню, вот. нормально продвинулись пацаны. Занялись соседние дома там, на улице Тарантовской, в Любер как всегда включается. Кто-то на люди, пацаны молодцы, стали зачищать подъезды, короче, после подготовки. Вот. Так что потихоньку штурмуем. Штурмуем Мариуполь. Добиваем врага. Как бы он там не сопротивлялся, все равно скоро все они погибнут. А мы войдем торжественно в город и повесим русских флаг. Над Мариуполем. Все Россия. Только Косово это Сербия. Работаю, поэтому... Давай, пожалуйста. It's the aftermath of the attack which happened last night here in Kiev, just 15 minutes away from the center. It's crazy. This is totally 20. People командир забрал человек 15, типа, приблизительно. И нас еще 3 Я взял на себя командование, и мы начали отходить в сторону села. Воевать не хочешь? Конечно, нет. Кто хочет. Как с тобой облечается? Хорошо. Ну, моменты мы даже лучше, чем до нас обносуют сейчас. Кто было решение за 25 лет? Вообще, мы позвонили еще по телефону в последний момент, где-то было 2 часа нашему командиру сказать, ну что нам делать? Он сказал, ну а, что, оставайтесь. Где ваш командир был? Уехал? Он, они где-то с части как раз убегали. Кто где командир именно того подразделения? Какое э, Максим Валерьевич. Саша. Да. Воевать на Честно, страшно. Нам сказали, что, воев... что мы начали войну против врага, но мы разрушаем, наоборот, наши города, мирное население и тому подобное. Я хочу, чтобы э, стало перемирие, прекратилась война, начал, началась восстанавливаться страна. И много кто обещал нам поддержку, но нас обманули, надурили. И много кто не сдержал слова. Хлопцы, закликаю вас, чтобы вы склали брою и приняли верные решения. Поймите, те, кто нас отправил на войну, уже давно сбежали за границы. Их дети тоже в Америке и в Европе сбежали с народными деньгами. Никто с нами в окопах с ними не сидит. Управления никакой нет в Украине. А вот и хорошая новость. МЧСники такие пожаловали в Мариуполь. Вот посмотрите, как наши газели приходится пробираться. Тут все, провода висят кругом, столбы заваленные лежат, южи противотанковые. Ну, так, давайте, говорите. Здравствуйте, у нас все хорошо, мы живы. У нас связи нету, мне родители отправляют к вам. Я как только будет у меня связь, я буду ехать, я вам сразу наберу. Встречайте пустовину. в Ростове. Что, как фамилия? Немец. Немец. А ваша? Колесникова. Разбитые автомобили. Люди сейчас собрались, мы даем им гуманитарную помощь. Работает артиллерия. В квартале от нас упал град. Вот. Но люди доброжелательные, несмотря ни на что. Мы сейчас выдаем маленьким детишкам сок, воду, хлеб. Так. И так. мир. Мы постараемся. Спасибо, братушки. Спасибо. Пожалуйста. Хорошая была машина. Конечно хорошая, вот, блядь, широкая, блядь. Ага. А это было, может, не из арена, блядь. И вот, значит, китайцы. Говорят, хуёвая мусора была. <с <с Вы еще шутить умудряетесь? А чё там плакать, что ли, блядь? Это... Согласен. Жилые, слава богу, блядь. Согласен. Здорово всем. Это «Вечерний Владлен». И ситуация на всех фронтах пока замерла, идет перегруппировка для дальнейшего наступления. И Киевский, Харьковский, Южный фронт, никаких сообщений мне не удалось найти о продвижении наших войск. Но в Мариуполе продвижение есть. Наши дом за домом, квартал за квартал освобождают этот город и добивают врага. Сегодня мы были на линии боевого соприкосновения. Может кто-то, если днем видел мой короткий, минутный буквально репортаж о нашей работе сегодня админом Также э, выйдет на телеграм-канале «Военкор Котинок». Э, я брал интервью у Скифа, ком командира батальона «Восток». Там тоже он говорит об обстановке в Мариуполе. В общем, кому интересно, зайдите, обязательно посмотрите. Вот. И что я скажу от себя. Э, значит, Мариуполь э, в Мариуполе сосредоточено огромное количество войск, мотивированных сражаться до конца. Но им противостоит не менее мотивированные ополченцы, которые готовы дойти и доделать свою работу до конца. Вот. Поэтому э, падение Мариуполя э, я теперь уже не буду делать прогнозы, я немножечко обжегся. Ну ничего, я не военный эксперт, я не заканчивал военных училищ, я не заканчивал военных академий, я обычный полевой Боец, поэтому я легко отношусь к тому, что мои прогнозы какие-то сбываются, какие-то нет. Но я могу сказать одно, что э, оборона города уже перешла в финальную стадию. Обратите внимание, что вот этот бородатый петух Калына, он уже не записывает э, Я Причина просто одна, он боится, то есть, э, что его вычислят. И туда прилетит ФАТ 500 и разнесет его тупую башку на части. Поэтому он записывает, сбрасывает голосовые сообщения. И это... Э, и они, собственно говоря, носят бредовый характер чтобы, с требованием закрыть небо над Мариуполем, с требованием перейти в какое-то контрнаступление и деблокировать Мариуполь. Сегодня несколько значит, гламурных, вот этих бородатых, накачанных геев развернули какой-то плакат в Киеве, «Деблокада Мариуполя. Ну, вместо, вместо того, чтобы разворачивать плакаты, все вот эти люди, ну, вот, они бы просто собрались в боевую группу да, и ирвану бы над блокаду Мариуполя. Но все прекрасно понимают, что это, что все этот азов, он просто принесен в такую сакральную жертву. Однажды я слушал в, в, ну, вот, интервью бойца добровольца Донбасс, э, когда они там защищали аэропорт, и он сказал, когда я узнал в газете, что нас называют киборги, я понял, что нам придется всем погибнуть. Вот что-то подобное произойдет с Мариуполем, они принесены какую-то сакральную жертву и они все погибнут вот это будет нужно для такой ареола славы там украинской воинской вот но что, что еще сказать помню вот раз уж мы вспомнили дап дап это буквально Несколько, ну, таких довольно серьезных бетонных, да, конструкций, и там шли тяжелые бои на протяжении долгого времени. Да, там мешали перемирие, но в целом там, то есть, вот был штурм в конце августа, в начале сентября, потом наши войска еще что-то отбили, и уже в конце, в январе штурм там терминала. Вот. И площадь, на которой было это одно из легендарных сражений нашей войны, оно не очень большое по сравнению с Мариуполем. Сейчас наши войска каждый день штурмуют подобные здания, каждый день занимают огромное количество территорий в застройке, и это все идет уже как само собой разумеющееся. Поэтому профессионализм нашей армии вырос, профессионализм солдат вырос, и это очень ну, сильно э, вселяет оптимизм. Почему? Потому что важно посмотреть, э, ну, когда вот, идет какой-то ход бит, важно ее сравнить с другими аналогичными битвами. Там, например, с той же втором, вторым штурмом Грозного, да, который длился практически как и первый по длительности. Хотя Грозный намного меньше Мариуполя. Вот, а Мариуполь больше, почти в два раза. И, тем не менее, тут все ну, продвигается очень стремительно. Так что то есть, те, кто ну, то есть, критикует как-то армию по поводу того, что там все медленно идет, это происходит все очень необъективно. Штурм идет, да, конечно, враг ну, оказывает ожесточенное сопротивление, надо отдать ему должное, но штурм идет довольно успешно. Все, с Мариупольского направления, Владлен Татарской, оставайтесь с нами. Намучились, намучились. Это танки стояли украинские у вас, да? Ну Рядом. да, да, да, да, украинские, да, и все время под подъездом. Не, они уезжали, уезжали, где они там бывают, а потом опять приезжают ночевать, вы понимаете? А мы психовали, что, же, что они, нами прикрываются и все. Ну вот с той стороны люди рассказывают, что убегают и, и ну, переодеваются. И вот, ну, спецодежду свою, военную, вот бросают на заборы, на, ну, на ворота вот так людям. Так люди уходят в домах, бросают. И бегут, да? да? Под видом беженства гражданства. Ну, наверное, да. Ну, как бы я не видел это, не знаю, это вот со слов людей, ну, наших uh -huh. Как отнеслись войска народной милиции ДНР к вам, Да, очень хорошо, хорошо, очень хорошо. Подсказывают, как там поехать, и топливо взять на генератор, все, и как куда проехать. Очень куда хорошо. Можно проехать, куда-нибудь да, да. рассказывают все. Друзья, в апреле в России, возможно, перестанет работать YouTube. Могут ограничить и работу нашего канала, чтобы не потерять нас. И вместе с нами продолжать следить за восстановлением Единого Отечества в границах 1945 года. Прямо сейчас переходите по ссылкам в описании к этому видео и добавляйтесь в наши соцсети. Остаемся на связи. Пока.